психолога сейчас в эфире мы будем говорить о целостности. О целостности, внутреннем стержне, внутренней силе, переходы на разные уровни жизни, о медитациях, о принятии себя. В общем, короче, обо всем этом бла-бла-бла мы будем говорить. Почему я решила выйти с этим в эфир? Мы многие с вами знаем о мироздании, да? Мы знаем, что мироздание, оно вот такое огромное, и мы внутри... Этого мироздания, будучи маленькой частичкой, являемся вот огромным, в огромном таком пространстве этой маленькой частички, соответственно, мы, мы можем быть соединены с этим пространством, да, вода, ветер, огонь. И мы так много всего знаем, что ну, многие, я знаю, путаются, и понятие стержень внутренней, целостности не у всех есть такое вот понимание, что же это такое. И так как я иду вот к этой целостности, к этому стержню внутренней силы, копаю вглубь, чтобы взять эту силу изнутри, зная как человек с образованием медико биологическим как человек, который прошел свои рубиконы и до сих пор прохожу. Так как я разбираюсь как с точки зрения анатомии, физиологии, всяких там элементов вокруг нас, бытия, изучаю это, то мне всегда было интересно, и сейчас я продолжаю этот интерес вести, спасибо большое за ваши смайлики, мне будет приятно, когда вы будете включаться в диалог, так вот мне всегда интересно, где же взять эту внутреннюю силу, что такое целостность как таковая. И вот у меня главной чертой на все мои программы, на все мои... Будто ну, тренинг по как обрести уверенность, убрать денежные ограничения и начать получать больше денег в жизни. Есть такая программа. Или там тренинг по отношениям, или тренинг, там самогипноз по работе с психосоматикой, работа с болью, внутренними конфликтами. И все. Спасибо огромное за то, что вы подключаетесь, и ставите единички. Пишите, пишите смайлики отправляете. Спасибо большое, Инстаграм. И я вижу, что подключается в Фейсбук. Так вот, что такое целостность? Смотрите, многие из нас считают, что целостный, гармоничный человек. это, Этакий идеальный, этакий хороший, хороший, удобный для всех, для мира дающий. Ну и так далее. В социуме нас грузят постоянно, начиная с детства о том, что посмотри на других, не были богаты нечего и начинать, нас подвязывают на политику, чтобы мы там реагировали своими эмоциями, причем люди, которые далеки от политики, их в... Знаете, как их ввязывают, их вовлекают в то, что вы не писали комментарии, рассчитано на низкий уровень. И на сегодняшний день у нас, как правильно сегодня говорят, я соглашаюсь. Вот сейчас Жванецкий ушел из жизни, царство ему небесное. Как он говорил, что интеллект никому не нужен уже, он становится уже предметом, не только неприятия, а даже агрессии. Поэтому умных людей сегодня, интеллектуальных, их все меньше и меньше, к сожалению, потому что и образование у нас, к сожалению, все сделано для того, чтобы уровень образования людей был низкий-низкий, низкий-низкий-низкий. И медицина, и, в общем, вы видите сами, кто правит государствами. В большинстве своем, я не говорю, что везде. Потому что, по сути своей, в мире происходит постоянно развитие, постоянно какие-то катаклизмы. Но мир все равно стремится к гармонии, к тому, чтобы установился порядок. В деле там сейчас мир геополитический, там финансово. Ну, в этом, понятное дело, надо разбираться. И на людей это тоже сказывается, потому что мы, опять же, маленькие песчинки в этом большом-большом пространстве. И от того, насколько человек целостный, вот сейчас будем об этом дальше говорить, насколько человек целостный, настолько он умеет взаимодействовать вот с этим быстро меняющимся миром, в том числе и вот кризис экономический, вот с этой коронапандемией запущенной. Да? Мы прекрасно знаем, что есть простудные заболевания, мы прекрасно уже знаем, что есть корона. Вопрос другой, какая это корона? На самом деле, как ее лечить? Все это зависит от многих факторов и так, далее, и так далее. Сейчас я не хочу туда лезть, потому что все мы под Богом ходим. И смысл наш, сегодняшнего нашего общения – это про эту так называемую целостность и внутренний стержень. Так вот, смотрите, каждый внутри из нас – привык, что на него смотрят, осуждают, вот это ты плохо сделала, это ты неправильно сделала, ты с этим парнем познакомилась, а ты вот это сделала, а вот тут э, нельзя терпеть, здравствуйте, здравствуйте, а вот тут нельзя терпеть, э, а вот тут надо потерпеть этого мужа, потому что принято в обществе, что как ты будешь одна, и она терпит, как терпила, а вот тут нужно промолчать, потому что я завишу от него. Спасибо большое за ваши смайлики, спасибо. А вот тут нужно промолчать, проглотить, потому что я завишу от него, потому что у меня маленькие дети, или я приболела, или я беременна, или я в другой стране живу, переехала к нему, толком не понимала, что к чему, не успела как бы включить мозги, как забеременела, например, да? Или переехала просто отдыхать, влюбилась, осталась у него жить, виза закончилась ну такие клиентки у меня тоже есть и она ее шантажирует потому что у нее закончилась виза, Эта девушка у меня была с Гавайи, мы говорили молодая молодая женщина такая интересная она говорит, меня теперь пытаются разным способом ночь шантажировать потому что у меня закончилась виза законы, законы там в Америке достаточно строгие и там и вот она судится уже столько лет и так далее. То есть смотрите, к чему я. У нас с вами есть качества, которые нам в себе нравятся. А есть те качества, которым мы недовольны. Например, у меня некрасивый нос. Ой, как это я буду выглядеть! Или там у меня кривые ноги. Ну, многие так считают. Кстати, у кого кто у себя, у кого есть комплексы, посмотрите по внешности. Поставьте, запишите себе, пожалуйста, фильм. «Красивая на всю голову». Запишите, кто запомнил. Или в чат напишите. «Красивая на всю голову». Запомните, посмотрите этот фильм. Так вот, вот это непринятие себя, внутренняя агрессия на себя, недовольство собой проявляется во внешнем мире. Человек ходит унылый, У него такие вот улыбки у него нет или у нее. Мы сейчас больше говорим о женщинах, хотя о мужчинах тоже. Потому что я с мужчинами работаю, и наблюдаю, вижу, что происходит. Она вся такая скукоженная ходит, потому что видно, что у нее куча внутри всяких там переживаний, непринятий себя, и когда приходит, наконец-то у нее хватает ума заплатить деньги или хотя бы бесплатно прийти, хотя бы разобраться с собой, она не боится прийти на консультацию. Кстати, ссылка в шапке профиля, если в Инстаграме вы здесь заполняете на анкету, и я 30 минут дам вам бесплатно, помогу понять, где у вас там какие-то непринятия себя, чтобы вы соединились. Сейчас мы говорим про целостность. Так вот, во вселенной, вокруг нас, Солнце, Небо, Вода, все происходит гладко, не гладко и идет дождь. Мы, кто любит дождь, мы спокойно воспринимаем и наберем оттуда силу, да? Вода, море, отдых, мы наполняемся, мы восстанавливаем вот эти вот бурления, которые там у нас происходят, мы за счет отдыха устанавливаем, и кажется нам, что мы отдохнули, и такое мертвление наступает, и мы типа целостность встали. Да? На какое-то время, да, мы успокоились, и вода, вода в стакане успокоилась, и осела там то, что там не нужно, осело на дно. Дальше. Внутри каждого из нас тоже есть те вещи, которые нам нравятся и не нравятся. Вот почему часто много тренингов, которые говорят, найди свои сильные стороны. Ну что, мы проходим такие тренинги. Прошли какие-то эмоции после такого тренинга. Или вот я недавно давала мастер-класс 5,5 часов. Там было полное погружение в себя, поиски своего внутреннего стержня и так далее. Вы что думаете? Да, те люди, которые делали и работали с практиками, они... В жизни так просто ничего не обойдется. Пошли они дальше в какие-то со мной тренинги, не пошли в какие-то программы. Но все равно даже такие материалы они дают очень-очень очень, очень, очень такой глубокую простройку себя. Так вот, тренинги, не тренинги, курсы, не курсы, вебинары, не вебинары. Важно задавать себе правильные вопросы. Потому что в каждом из нас есть и хорошие, и плохие стороны. Вот смотрите, у нас есть день сменяется ночью или ночь сменяется днем. Есть разница в этом? Наверное, нет. Но есть часто люди спорят об одном и том же. На самом деле задача быть более спокойным и наблюдать. Или Внутри каждого из нас есть плюс и есть минус. Вы можете позволить себе быть грустной или грустным. Вы можете позволить себе иногда быть, когда вам это нужно, жестким. И для кого-то эта жесткость может быть кажется даже жестокостью. Но это тоже часть вас, и вам ее нужно принимать. Если вы будете только хорошим человеком, вот таким сладеньким, вот таким удобным для всех. А вас будут вытирать ноги, и никакой целостности речи быть не может. Никакого внутреннего стержня здесь нет. Про него чуть позже. Мы сейчас говорим про целостность. Одна часть у человека с рождения, там, ножка, какая-то после операции, какой-то есть, ну, какая-то есть.. Там, неровность ноги, там, да, руки какие-то, что-то что есть в человеческом теле, какое-то что-то там где-то какие-то изъяны. Но ведь есть же компенсирующие части, и человек акцентируется на, на том хорошем, и, по сути, человек за счет того, например, что он не слышит, зато он видит лучше. Замечали, есть такое. А если человек не видит, то ему дано природой лучше слышать. То есть идет компенсация, балансировка. Так же, и и, и, и например, как батарейка. В ней есть плюс, и ей, в ней есть минус. Если мы будем только к плюсу стремиться, хороший быть такой, ах, такой прям нежной, женственной. И при этом вы э, забываете сказать о том, что вы можете быть злой, капризной, вредной, э, вы подавляете в себе вот это, этот минус, а батарейка не может зарядиться только одним плюсом или только одним минусом, согласны? Поэтому в себе нужно принимать, я сделала ошибку, я имею на это право, вот просто. Генетика, не генетика, программы родовые, не программы родовые, нет. Нет. Нет никакой, никакой, э, нет разницы в том, что нет смысла в себя вот так вот брать себя и, и калашматить. Я сделала ошибку, и теперь я вот не знаю, как быть, меня теперь не будут уважать там э, мама или папа или муж или социум меня осудит. Какое вам дело до того, что люди будут о вас думать? Понятно, что есть вещи моральности, есть вещи там, экологии, там, есть пределы всему. Но чаще всего люди настолько себя вот так вот зажимают, педалируют, женщины в частности, что они стремятся к развитию. Да, развитие супер. И в этом самый главный смысл, что вы развиваетесь. Потому что, принимая себя, вы развиваетесь. Если вы педалируете себя, зажимаете, вы не развиваетесь. Понимаете? И чем больше внутренней вот этой вот принятия и гармонизации как таковой, тем лучше простраивается ваш стержень, ваша внутренняя сила. Вот почему я... Пытаюсь обозначить сейчас смысл всех моих программ через целостность и через простановку вот этой внутренней силы. Большую роль в этом разб... разбалансированности нашей играет, конечно же, семья. Наша мама, наш папа, наши... наша родня. Они, делая хорошие вещи... Позитивные вещи. Ну, то, что они ждали нам жизнь, то, что мы выбрали этих родителей. Это уже. Пожалуйста, пожалуйста, пока не пишите, потому что я сейчас веду эфир. Ладно? Угу. А... Большую роль сыграли, конечно, родители. Но. Если брать глубоко, копаться туда, вон ту психологию. Пожалуйста, не пишите, не пишите мне ничего сейчас. Они, мы по сути сами выбрали, куда идти. Кому идти, каким родителям оказывается. Я тоже не, знаю, не знала об этом раньше. Я, я имею академическое образование, но я считала, что это какой-то маразм. Как это? Но чем дальше наука развивается, чем дальше мы узнаем новое, новое, новое, мы оказывается выбирали, в какую семью прийти. Но потом душа, конечно, забывает, она обнуляется. И просто уже потом этот комочек потом развивается, яйцеклетка там растет, растет и рождается ребенок. Так вот от того, какая мама, когда она, в каких условиях она зачала этого ребенка, как ее поддерживает социум, Важно понимать, как формируется этот ребенок. Но и маме самой, если уж она зачала этого ребенка, брать ответственность на себя из-за этого ребенка и Работать над собой больше, чем когда-либо над своей психологией, над своей душой, над своей целостностью. Потому что именно сейчас закладывается и вот эта генетика этого ребенка, его душа там страдает, этого ребенка, пока мамы там носят детей, и они там ругаются, переживают, плачут, страдают. Это все работает. Поэтому целостность – это принятие себя и плохие, и, и, и нехорошие какие-то стороны – Потому что без этого, без вот этого баланса мы, мы не растем. Если бы, если бы, у нас не было перемен климата, да, если бы у нас не было холода, дождя, вот этих вот разных перепадов давлений, температур, мы бы были такие расслабленные, как там вот на Востоке вот там народ вообще особый. И то они, когда приходят к ним зима, там в декабре, январе, вот Египет, Эмираты, там чуть прохладнее, там ветер, они такие уже ходят несчастные, потому что они привыкли, что там всегда жара. А народ, который живет в других регионах населенного нашего земного шара, мы уже знаем, что такое зима, что такое холод, что такое дождь, и мы такие более-более-более адаптированные, что ли. Так вот, целостность – это принятие в себе разного. И никого не слушайте о том, что надо быть хорошей, что надо быть э, пол, э, только полезной, э, давить себе эмоции. Ни в коем случае. Опять же, если мы говорим про эмоции, это отдельная тема, но я все равно сейчас затрону ее. Когда вы чувствуете, что вы вылили что-то на человека, и вы понимаете, во-первых, это непроизвольно вышло, во-вторых, вы уже умом понимаете, что... Вы показали свою несостоятельность. Вы показали свою какую-то нецелостность, какие-то пробоины в своей целостности. Потому что вы выливаете на другого человека то, что вам в нем не нравится. Вы возмущаетесь, вы обижаетесь, вам не нравится его одежда, вам не нравится что-то еще. Не нравится? Приняли его? Пошли туда? В другое место, там, где ваши люди по, по вашим, вашему мировоззрению, по вашим ценностям. Это же есть возможность выбора. Это наш с вами выбор. Понимаете? Поэтому целостность – это признание в себе вот этой э, раздробленности, когда вы эмоционируете на другого человека, возмущаетесь, ругаете правительство, недовольны каким-то человеком, какой-то тёткой, каким-то дядькой, каким-то бомжом У вас закипает вот эта внутренняя реакция, и это говорит о том, что вы нецелостны. Поэтому что делать? Притормаживать себя, потому что трезвый ум дан человеку для того, чтобы он ум в сознании, условно говоря, это всадник, лошадь это бессознательно, это тело. И вот все, в тело мы загружаем через всадника, да? Так условно, если. Что-то там анатомию не читать, да? Так вот что вы делаете? Вы договариваетесь со всадником, какую уздечку дернуть, куда лошадочку повести. И говорите, так, стоп! А что, ты меня что то меня несет? Что-то я недовольна этим человеком. Насколько, насколько я м, сделала что-то такое? что вызвало такую реакцию. И вы анализируете, так, «а что я такого не так сделала или сделала, так, хорошо, вы проанализировали, так, ага. Ну, вроде бы ничего такого. Но в итоге, э -э, в итоге, виноват, не вы что-то не так сказали, а э -э, это выбор человека, так реагировать. Даже если вы что-то сделали такое, может быть, и неприглядное, ну там с точки зрения социума, порядков каких-то да морали вы имеете право на ошибку, потому что минус и плюс дает заряд без по ним без э, э, э, вот сейчас наступил вечер освещение уже не то завтра придет день я буду ценить день потому что э, на разнице хол, тем, э, тем, темноты я буду ценить свет. Когда я устану, я буду мечтать о том, чтобы пришел вечер, чтобы я лучше отдохнула. Когда я жила на Крайнем Севере, там был круглые сутки, было, зимой была ночь, а летом круглые сутки был день. И я, тогда мне было лет 23, 24, 24, 25, да, где-то так я туда приехала, 24 года я туда приехала. И мы спали с сыном Муж с работы пришел на обед уже, а мы все еще спим, потому что не понимали. И днем, и ночью был, была, была ночь. И для меня это было трудно адаптироваться, и, это, и в то же время это красиво, необычно, и в то же время я терялась в этом. Когда пришло время дневного периода, белые ночи так называемые, я как женщина, которая любит и хочет, чтобы больше успеть, я днем делала одни дела ночью, когда все спят, когда мои мужчины спали, я занималась там, шила, читала. Утром часов шесть я уже понимала, что уже... А -а -а -а -а и все, мне на работу вставать. И так я делала буквально несколько раз. Поняла, что я устаю и поняла, что это нельзя делать. То есть я к чему это? Что есть баланс в природе, есть баланс внутри нас, есть хорошее и плохое, есть плюсы и минусы. И если мы боремся, мы создаем напряжение, и у нас нет целостности. Мы выливаем это напряжение на других, недовольство миром, собой. Да? То же самое с болью. Боль нам тоже дана для того, чтобы мы приняли ее. Я когда работала со своими гренью, медицинскими препаратами, мне мои коллеги-невропатологи говорили так, ты просто научись, слышать предвестники и вовремя выпить какой-то препарат, который расширится ну, с спазмы. Я начала замечать предвестники и начала упреждать приступы мигрени, потому что когда вовремя не примешь таблетки, я знаю, кто-то раз имеет мигрени или нет, но у меня когда-то была. Тогда вовремя, вовремя, когда не примешь таблетку, потом уже рвешь дальше, дальше, чем видишь рвота, мозговая рота, так называемая. Я тогда впервые поняла, что я могу слышать и прислушиваться к себе. Дальше, когда я уже была специалистом в своей области, когда стала заниматься психотерапией, когда прошла тренинг по эриксоновскому гипнозу и поняла, как работать с собой внутри поняла, как работать с внутренними ограничениями, с болью, психосоматикой. Когда я начала входить в себя, учить себя, слышать свою боль, принимать ее, становиться этой болью на место этой боли, спрашивать, зачем ты пришла, что ты мне даешь, что ты мне хочешь дать хорошего, да, это не так просто, это внутренний диалог с собой. Когда я это впервые... Поняла, осознала, когда я начала получать инсайты, подсказки. Я поначалу не верила, если хотите. Ну, не верила. Думаю, ну, бред, ну ты межакадемическое образование, что ты ерундой занимаешься. То есть настолько было в голове, вот столько установок, что я не понимала. Но по мере того, как я стала трансовать, медитировать, когда я начала работать с болью, когда я занималась дыханием, зарядкой. Когда я стала обливаться холодной водой, я обливаюсь уже больше 30 лет. Для меня, если я не оболюсь холодной водой, это, кстати, греческий поступок, потому что ты формируешь волю. С другой стороны, это дает иммунной системе работать лучше, формироваться. А с другой стороны, это дает тургоркозы, кожи. Ты уже с третьей стороны. И вот такая саду энергия приходит. там. Хорошо себя так чувствуешь. И когда я стала делать комплексно подходить к себе и договариваться с собой, слышать свои боли, только тогда я запустила программу по самогипноз, там несколько модулей на поиск подсказок, на работу с внутренними конфликтами, на работу с болью. Это разные немножко, скажем так, подходы, но принцип один и тот же. То есть, подводя итоги сегодняшнего нашего эфира что такое целостность это принятие себя не борьба с собой не, не запрещение себя ну хочу я сейчас там не знаю зефиринку вечером ну хочу вот хочу и все две я хочу три я хочу сильно сильно хочешь спрашиваю себя очень сильно но потом я себе говорю но ты же понимаешь, что это не очень. Сахар там на ночь, там и так далее. Понимаю. И дальше с тобой веду диалог. А что ты будешь делать дальше? И я себе простраиваю, что я буду делать дальше. И представляю себе, визуализирую в виде символа, что мне даст, когда я буду держать себя в форме, и дальше не есть там, допустим, сладкого. Я заменю это там, я добавкой какой-нибудь. Я там заменю, не знаю, выпить теплой воды, чистой воды. Желательно подкисленной, можно и не подкисленной. Потому что клетка хочет воды. Дальше, когда мы заменяем удовольствиями через еду, мы на самом деле обманываем себя, потому что организм хочет удовольствия. Самый быстрый способ получить удовольствие это сигарета, кофе, еда, сладкая. А на самом деле в социальном мире человек хочет получить удовольствие, когда он будет полезен социуму. Получит от социума муж, дети, общество, ваша профессия. Вот я все это называю социумом когда вы будете получать подтверждение своей работы, деятельности в виде денег, наград, признания. Это же нормально? Мы же живем в материальном мире, правильно? Поэтому многие уходят сладкое, не понимая, что, давая себе вот это удовольствие, обманываем себя тем, то боимся делать некие новые шаги, выход из дискомфорта, некомфорта, это все-таки обман. Вам же некомфортно в бедности, например, да, или там в весе в каком-то, или в одиночестве, а вы боитесь выйти из этого дискомфорта, называя это комфорт. Это немножко неправильная трактока, ну какая разница, вы понимаете. Вы готовы жить в этом дискомфорте, я их называю возле теплой ржавой батареи, Обманывать свой мозг и есть какую-то сладость, лежать там на диване, что-то еще делать, лишь бы только не делать что-то, проходя какой-то рубикон и получить удовольствие, признание, своей экспертности и так далее. Так вот, завершая про целостность принятия себя, поз позволяйте себе делать нечто, но договаривайтесь с собой. Показывайте себе, своему вот этому, из вот этой части себя, которую вы не принимаете, не любите, договаривайтесь с этой частью, а я сейчас о чем думаю? А я сейчас почему не улыбаюсь? Ведь смотрите, улыбка – это благодарность Богу, это мы, мы жертвуем Богу, если уж так говорить – вот эту улыбку э, за то, что он дал нам, дал нам жить, что, жизнь, чтобы мы что-то делали новое, меняли в этой жизни. Почему я э, реагирую на то, что люди не улыбаются, почему я часто за собой слежу, чтобы улыбаться, потому что тоже этого нет, не, не отработано в, в, моем, в моей генетике, потому что у нас мама всегда говорила, Смех без причины, признак дурачины, значит, много смеешься, будешь плакать. Помните, у нас такие? Это все установки, это все программы. И вот это выражение такое серьезное, да, с умным выражением лица делают самые большие глупости на Земле. Знаете такое выражение, да? По-моему, Барон Мюнхгаузен, если они не ошибаюсь. Поэтому, когда вы улыбаетесь, когда вы находитесь в радости, в кайфе, благодарности за момент, за то, что сейчас вы видите, что вы делаете, в этот момент вы находитесь в единении с собой. Поэтому ваша задача признавать себя, поддерживать себя, признавать свои негативные качества, потому что на балансе идет рост. На балансе идет рост. Если будет в батарейке только плюс, хорошее но не будет минуса, то на одном плюсе батарейка не будет заряжаться. Так и в мире. Мир целостен, но он движется. Он движется и стремится к балансу. И человек, частичка этого мира, он тоже является, э, должен быть, по идее, сбалансированным, целостным. И вот рост наш заключается в том, что мы собирали себя, вот, вот кусочки вот эти вот разные, которые нам не нравятся, те кусочки, которые нам нравятся, мы их развивали, с теми, которыми минусом мы с ними договаривались, договаривались с тем, что хочу поплакать, поплачу, хочу полежать, полежу, но при этом я говорю себе, так, у меня обязанности перед там, клиентами, перед детьми, перед какие-то да, обещания, поэтому я позволю себе 15 минут потрансовать, полежать, посмотреть фильм, почитать там, не знаю, книжку. Вот почему у нас один день положено полностью ничего не делать, отдыхать, выключать телефоны и быть в каком-то трансе, в каком-то пространстве, где-то с дождем, с небом говорить, потому что, по сути, это Бог. Вот, вот то, что является, вот, вот это Бог. Не церковь, не, не религия, а Бог этот, то, что нам дано видеть, слышать, чувствовать и входить вот в единение, понимаете? А это могут быть медитации, это умение заниматься правильным самогипнозом. Кому интересно, напишите в директ или здесь в личку, я вам покажу, расскажу, как и дам вам этот курс по самогипнозу. И вот в этот момент, когда вы для себя находите, вы отключаетесь, вы Отключайте мозг, обеззаловку. Обязал, в этот момент перезапускаете свою, свою батарейку. Еще раз повторяю, целостность – это умение признать себя, принять себя для того, чтобы принимать других. Потому что если вы недовольны, если вы боитесь что-то делать, если вы осуждаете, если вы залипаете в соцсетях и только занимаетесь политикой, хаете там, я не знаю, политиков, э, в строй политический, позволяйте себе. Я это тоже смотрю и мне это важно, я хочу знать, что происходит, но я возвращаюсь к своей цели, тому пути, который мне близок, который мне нравится, где я получаю кайф, иду и ума и сердца, и тело и, и я знаю, что это людям полезно. Поэтому мне будет важно, когда вы пишете свои там какие-то смайлики, плюсики, насколько вам полезно. Для меня это хороший, хорошая обратная связь. И вот это называется целостность. Позволяйте себе принимать себя э, и злым, и раздраженным, и жестким, потому что все в этом мире нужно. Все в этом мире важно. И вы... Тоже часть этого мира. И себя нужно признавать. Принимать. И боль принимать. И как больше, как можно глубже входить к себе вглубь. И там черпать эту силу, делать из этого стержень, на который будет собираться ваша целостность. И чем четче стержень, Ваше, ваше я в этой на этой земле тем легче вашей душе вам помогать и ваша душа по сути становится она реализует свой приход в ваше тело если так говорить вот собственно и все что я хотела вам сказать в эту пятницу Поделиться с вами своими мыслями про целостность. Если вам было полезно, ставьте от единички до десяти, насколько вам было полезно. Смайлики тоже принимаются. Пишите вопросы, и я обязательно на них отвечу. Обязательно. Все, что знаю, чем делюсь, чем могу поделиться, как психолог, психотерапевт, с более чем 20 лет опытом практической работы. Пока-пока. Хороших вам выходных.